Добрый вечер, мои дорогие друзья! В эфире «Путь героя» и сегодня в моей студии хирург, офтальмолог, доктор медицинских наук, профессор Татьяна Юрьевна Шилова. Татьяна Юрьевна, здравствуйте! Здравствуйте, Очень рада, что вы приехали все таки ко мне вовремя, потому что такой график, я поняла, сумасшедший, что мы сегодня переносили. Так, к стилисту нет, не к стилисту нет, я не доеду! Как у вас прошел сегодняшний день, расскажите. Сегодняшний день, ну, как обычно, он был очень насыщен событиями. И количество пациентов, которые с утра оперируются, потом консультируются, потом опять оперируются, э, огромное, это десятки пациентов, э, поэтому, как, все, как обычно. Цейк-ноте. Да, цейк-ноте, то, что ты планируешь делать для себя, ты условно можешь не успеть, но то, что нужно пациентам ты конечно обязан успеть успеваешь. то есть вы сегодня оперировали да я оперирую каждый день каждый день за исключением воскресенья да ладно и сколько операций вы сегодня сделали сегодня сегодня у нас порядка 15 операций это небольшой операционный день Серьёзно, 15 операций Вы сегодня выполнили по да. лазерной коррекции зрения или разные? – Ну, На самом деле я делаю разные операции, совершенно разные, они разные по длительности, они разные по спектру вмешательства, угу. то есть у нас глаз устроен сложно и, наверное, очень небольшое количество хирургов, которые владеют… Тем вот спектром хирургических вмешательств, которыми владею я, это действительно так, это, это правда. Вот, их можно посчитать в России, наверное, по на пальцах одной руки. Серьезно? Да, Подождите, можно а, нужно, то есть кто-то делает только катаракты, условно говоря, да, кто-то да. делает только, только лазерную коррекцию зрения, а вы можете делать и то, и другое, и все остальное. Да, Какие все еще да, бывают? Вот, что, что еще предлагает ваша клиника? Ну, есть операции, которые.. Касаются заднего отрезка глаза, это операции на сетчатке, это операции по удалению различных мембран пленок, которые вырастают над сетчаткой, это отслоение сетчатки, это разрывы которые возникают в силу возрастных изменений, угу. травматические. – можно жизни. травмировать так, сетчатку, да, получается? Да, – да. ну это может случиться в результате травмы извне, это может случиться в течение жизни просто угу, в результате угу. того, что произошли какие-то дистрофические изменения на сетчатке. То есть это отдельное направление, которое действительно не так часто встречается в коммерческих клиниках, не так часто встречается в принципе в хирургии. То есть процент клиник, которые оказывают такие услуги, намного меньше, нежели те, которые занимают передним отрезком глаза. Передним отрезком глаза у нас относятся операции по удалению катаракты, по замене хрусталика, угу. по глаукоме. Это тогда, когда угу. у нас повышается внутриглазное давление, и нам надо его с называется. Глаукома угу. называется заболевание. Ну и, конечно, лазерная коррекция зрения. То есть плюс реконструкция, которая до условно до задней поверхности хрусталика. Все, что отграничено. Передним отрезком – это вот, вот такого плана хирургии. Это сложные считается, операции, сло Но ну, На самом деле любая операция условно сложная, потому что мы вмешиваемся mm -hmm. в организм человека. Mm -hmm. И даже самое небольшое вмешательство, оно таит в себе определенные какие-то, ну, скажем так, риски. В каждом mm -hmm. случае они индивидуальные, безусловно, они обсуждаются. Но любая операция в руках опытного хирурга э, не является сложной. И mm -hmm. мы делаем все возможное, чтобы пациент не ощущал вот той, ну, так называемой тяжести. То есть uh -huh. хирурги, которые делают достаточное количество хирургических вмешательств, скажем, на сетчатке, они тоже не воспринимают эту операцию как сложную. Мы uh -huh. говорим, это то, что ты делаешь каждый день. Это uh -huh. ежедневная твоя работа. Работа, да. Я оперировала летчика, одного из довольно опытных летчиков, uh -huh. и так совпало, что случился эпизод по падению самолета, который у нас, в общем, то на сегодняшний uh -huh. день встречаются довольно-таки, к сожалению, часто. К сожалению, часто, да. Да, и вот мой вопрос по поводу того, почему падают самолеты, ну, потому что каждый mm -hmm. из нас, в общем-то, испытывает неприятное ощущение, когда слышит такую новость. Yeah, yeah. Он мне сказал следующее, что помимо того, что парк самолетов увеличился, еще и время налета... Пилотами. Угу. очень небольшое то есть те летчики которые садятся в кресло э, штурвал э, за штурвал самолета э, они как правило имеют небольшое количество часов так вот э, с его слов э, количество часов чтобы человек чувствовал себя комфортно как птица в полете это 10 тысяч часов то есть он должен налетать, и тогда он чувствует себя неимоверно комфортно то угу. есть полет доставляет удовольствие поэтому вот на сегодняшний день я чувствую себя абсолютно комфортно в любой ситуации я получаю Сухой. удовольствие от любого типа операций, которые на сегодняшний день я выполняю. И вот чтобы Чуть -чуть. почувствовать некий драйв или некое что-то, что хоть немножечко э, ну, поколышет, скажем, твое состояние э, ну, комфорта, поскольку, mm -hmm. в принципе, во время операции мне очень комфортно, я предлагаю пациентам испытать тот же комфорт, потому что я точно знаю, чего я хочу, mm -hmm. я на этапе диагностики узнаю у пациентов, чего хотят они. И если наши желания совпадают, мы, в общем-то, приходим к единому знаменателю. Во время операции я пытаюсь развлечь пациента, если есть возможность, мы разговариваем. То есть он же слышит все. Конечно. Слышит, находится... В сознании. Пациент во офтальмологических операциях, большей частью, он присутствует на операции. И я делаю его союзником, угу. мы общаемся. Так вот, мне очень комфортно. И чтобы вот испытать ну, какое-то ощущение новизны, угу. мы используем новые технологии, которые, как только они появляются в офтальмологии в целом, и как угу. только появляется возможность это выполнять в России, так. потому что часть операций просто ну, приходит в Россию не так быстро, как, скажем, допустим, ну, операция по коррекции зрения Смайл появилась в Германии гораздо раньше. Так. И у меня была возможность попробовать Смайл гораздо раньше, чем появилась возможность. В России, но тем не менее на каком-то этапе ты Именно в внедрируешь... Германии за границей. Да, это, <связывающие> это немецкая тепла. Тепло... Нет, тепло... нет, тепло... тепло... нет, я имею в виду, у вас была возможность У меня была возможность попробовать, да. То есть <связывающие> я пытаюсь э, получить вот те ощущения и навыки по хирургии. Как только эта технология появляется, мне интересно все, что все, все новинки, которые появляются в офтальмологии, это очень удобно нанизывать вот эти знания на ту, ну, да, на ту базу или, скажем так, в своей палитре иметь еще что-то вот интересное в плане хирургии, чтобы пациенту предложить. То есть вы рисковый человек Ну, наверное, да, я считаю, что ну, умеренно. Я, ну, летать я не люблю, я не управляю транспортными кого состояниями. Для летчиков это тоже рутинная работа ежедневная. Конечно, поэтому, я... А оперировать для кого-то это как бы очень даже, даже большая, большой драйв. Понятно. Скажите, Конечно. пожалуйста, а вот мы, вы заговорили про глаз. Расскажите вкратце вот о том, как он, из чего он состоит, как передняя часть, роговицы, вот эта штука, крышка, как вы, про которую вы мне рассказывали, да, а из чего вообще состоит глаз? Но, Просто вот для нас, обычных людей, которые сейчас смотрят нас но, в эфире, понятно, чтобы не завязать в интернет, вот вкратце. Глаз, на самом деле, это парный орган. Поэтому мы должны знать, что если что-то случилось на одном глазу, ну, если мы не говорим о травме глаза, да, о чем каком-то вмешательстве извиняя, то оба глаза подвержены заболеваниям в одинаковой степени. То есть, если а, что-то случилось у вас на одном глазу, например, появилась катаракта, ждите, это появление катаракты на парном Чуть глазу себя. через некоторый промежуток времени или дистрофия mm -hmm. сетчатки. То есть, в общем-то, парные органы стареют, изменяются одинаково и синхронно довольно-таки. Mm -hmm. Хотя бывают исключения, но, как правило, один опережает другой. Глаз состоит из трех оболочек. То есть есть наружная оболочка. Так. И мало того, эти оболочки в зародышевом своем развитии из разных листков образуются, то есть это разные эмбриональные ткани, поэтому они функционируют взаимосвязанно, но тем не менее глаз это как организм в организме, он настолько сложно устроен, потому что разные ткани. Участвует. Ничего себе. Ну, вот наружная оболочка, она как кожа, склера. Вот так. это сверху? Да, сверху. Вот та, которая белая часть, так. она непрозрачная, и только некоторая часть вот этой наружной оболочки, как окно в мир, является прозрачной. И она… Зрачок? Выломляет. Это не зрачок, это роговица. Роговица а, – это, это вот эта прозрачная часть, через которую мы смотрим, которая как часовое стеклышко, вставленное в наш глаз. Угу и она преломляется определенной силой. Если в этой преломляющей силе есть какие-то проблемы, то человек видит плохо. Как правило, это может вызывать близорукость, астигматизм и вот такого плана изменения. То есть это изменение оптики глаза. Угу. Роговица в норме должна быть прозрачная. Если она будет мутная, появляется, ну, помехи, на этом уровне, не только помехи, еще появляется бельмо, так называемое. А. Мы привыкли говорить о том, что такое бельмо, это помутнение в Это роговице. прям есть такое, это да? не просто выражение. Да. Это не выражение, это, это именно это терминология, потому что прозрачная роговица, если в ней появляются травмы, воспаления и какие-либо дистрофические изменения, она мутнеет, в ней растут сосуды, и она начинает преломлять плохо, и появляется как будто некий фильтр перед глазом. Человек начинает видеть плохо. То есть угу. это роговица. Дальше, если мы идем глубже, у нас есть сосудистая оболочка. Так. Сосудистая оболочка, она средняя, она выстилает глаз изнутри, угу. питает нашу сетчатку, которая так. является внутренняя оболочка. И эта же сосудистая оболочка является вот той радужкой, которая определяет наш цвет. Глаз. А, понятно. То есть просто количество пигмента определяет то, будете ли вы кореглазым с темным цветом глаз, или вы будете светлым, мало пигментированным. Это человеком. пигмент, просто получается. Это пигмент в этой сосудистой оболочке. То есть, вот эта сосудистая оболочка, что она может? Во-первых, она болит. Если она воспаляется, у человека глаз болит. Если она, в ней появляются кровоизлияния, различные новообразования, там, она вызывает вот эти изменения в плане болевых ощущений угу. и в плане раздражения нервных окончаний. То есть, как раз изменения на сосудистой оболочке могут вызывать кровоизлияние, кровотечение, воспаление. Это все связано Классно. с сосудистой оболочкой. Средняя оболочка так. есть внутри. Еще одна наша внутренняя оболочка, угу. которая называется сетчаткой, так. Та, которая воспринимает свет. Это матрица. Как вот в компьютере да, есть световоспринимающие структуры, кристаллы, скажем так. Угу. То же самое из таких же вот кристаллов состоит наша сетчатка. Каждый из них, возбуждаясь, это Первый, ну, первая нервная клеточка, первый нейрон. Uh -huh. И дальше идет цепочка нейронов. Цепочка нервных клеточек, которые передают импульс, превращая световое ну, световой электромагнитное излучение, uh -huh. переводя его уже в энергетический импульс. Uh -huh. То есть как бы световую энергию переводя в электрическую энергию. Эта электрическая энергия приходит к нам в мозг. Uh -huh. И в мозгу находится то, что воспринимает картинку, то есть может глаз быть анатомически совершенно здоровым, да. идеальным, а человек при этом не видит, потому что у него, например, случился инсульт и кора головного мозга перестала получать и импульсы, да, получать. получала, получала перестала это очень, воспринимать, очень и анализировать. Интересно, я а, почему сейчас у меня миллион вопросов возник. Во-первых, почему вы так здорово и замечательно рассказываете? Потому что вы еще и обучаете студентов, насколько я знаю. А Помимо операции, вы еще и учите людей, как правильно оперировать и так далее. Сколько лет вы уже учите и где? Ну, всю свою сознательную, сознательную жизнь я занимаюсь да, обучением. – Обучением, мастер классами обучением. или это где-то в институтах? Это и мастер-классы, это и, ну, на самом деле, студентами я общаюсь мало, это последипломное образование. А, – образование. То есть это уже. люди, которые уже выбрали свою специальность в качестве офтальмолога. Но это начинающие офтальмологи, которые знают, конечно, очень мало, потому что офтальмология, она представлена очень небольшим циклом во всей этой системе обучения врача. – В институтах, конечно. Конечно, и те врачи, которые не планируют становиться офтальмологами, они смотрят на глаз как на очень маленький орган и, по mm -hmm. сути, не очень-то интересуются всеми вот этими сложностями в конструкции, mm -hmm. а тем более надо вникать и Офтальмолог, он, по сути, и должен обладать очень большими знаниями техническими, потому что в глазу же еще жидкость протекает, то есть это гидродинамика. Угу. Есть элементы оптики, потому что глаз преломляет, и надо понимать, как преломляет световой пучок, как это происходит, как это, что там возбуждается, что распадается. То есть это знания физики. А, как правило, те, кто идут в медицинский институт, они ну, так, не кстати, очень любят рукава, да, физику и там, ну, химию, по, по неволе, не да, бульон. должны знать. Но больше это биологи, это больше люди, которые э, любят раз, общение с людьми, безусловно, это вот, вот эта часть э, как бы Студентов или тех абитуриентов, uh -huh. которые поступают. Они, как правило, в общем-то, к офтальмологии относятся как маленькая маленькой специальности. Uh -huh. а она обширная. обширная. обширная. и а есть... Где можно поучиться? Вася, Юрьевна? Где можно поучиться? Ну, да, то есть, ну, <laughs> я захотел... преподаю, да, я заведующая кафедра медицинского стоматологического института. Там у нас есть курсы по касаемо офтальмологии в целом и конкретно определенные курсы э по определенным направлениям. Есть те направления, которые считаются эксклюзивными. Очень многие хотели бы получить знания угу. по определенному типу операции. Если речь идет о коррекции зрения, то это, конечно, смайль, потому что угу. на сегодняшний день эта технология. технология, она и лучшая, и она самая интересная, и ее надо очень хорошо знать. А доступ к ней довольно сложен, если честно, потому что, как минимум, надо иметь прибор, на котором ты будешь делать операции. Всего. А этот прибор в несколько раз дороже стоит, чем обычные приборы, на которых выполняется лазерная коррекция зрения. Uh -huh. а, а если говорить о приборах для лазерной коррекции зрения старомодных, те, которые появились 10-15 лет назад, они до сих пор используются. Потому что, купив дорогую машину, ну, например, есть клиники, которые купили прибор лет 15 назад uh -huh. и до сих пор его используют. И на тот момент они купили Мерседес. Но это Мерседес, представьте, 15 летний ну, давности. Старел, конечно. Безусловно. Это классная машина, и она очень долго может ездить, но в ней все равно нет тех опций, которые присутствуют в современных приборах. Вот то же самое происходит на сегодняшний с день с рынком да, лазерной коррекции зрения. Поэтому доступ к смайлю очень ограничен. Это очень закрытое такое общество. Uh -huh. А если считать, что опыт работы э, в этой сфере э, у меня на сегодняшний день ну, огромный в силу того, что, во-первых, я ее люблю, во-вторых, я ее очень хорошо понимаю, я использую в таких широких пределах, в которых наверное не используют ну пожалуй никто или за редким исключением кто-то ну в отдельных направлениях скажем так я получаю удовольствие от нее я предлагаю ее пациентам самыми маленькими проблемами с самыми большими проблемами совсемки мы говорили о том на самом деле я хочу сказать где вообще собственно могут люди столкнуться с вами и где могут прооперировать по этой системе я была у вас клинике, это клиника smile ice да, все верно. И там, конечно же, наверняка стоят самые новейшие у вас приборы и так да, далее, правильно? Да, да. да, да. Мы, вот, конечно, ты... стараемся, мы обновляем все самое пионерское, то, что появляется. Но э, то соизмеримое с необходимостью, конечно, угу. просто ради моды, безусловно, покупать что-то стоит. Не, не стоит. То у нас стоят только те приборы, которые мне. Очень здорово помогают в постановке диагноза и в понимании того, что происходит с глазом, чтобы правильно ну, произвести то или иное вмешательство. Объясните еще одно отличие операции ласик. От э, операции Смайл. Вот мы с вами говорили: я была просто у Татьяна Юрьевна на консультации, потому что я очень долго плохо видела, сама лично я. Много лет решалась на операцию лазерного коррекции зрения. Э, раз, лазерной коррекции зрения, прям очень много лет. Действительно, года 4 я прям думала, думала, со всеми советовалась. В итоге все-таки решилась на нее, сделала ее. Э, и, скажем, не слишком удачно. У меня один глаз был прооперирован. Может быть, это были старый аппарат какой-то, может быть, это еще какие-то причины, не знаю. И вот как раз-таки я хочу пойти на докоррекцию. И Татьяна Юрьевна мне сказала, что... Когда... Это возможность. Что возможно это сделать докоррекцию, не проблема, но теперь... Уже вот э, смайл я сделать не смогу, потому что вот эта вот крышечка открыта, и она будет всю жизнь открыта у меня. <laughs> То есть, условно говоря, вот объясните вот это от, отличие одной операции от другой обычным языком нашим смертным. Ну, от, отличие технологии смайль от технологии ласик да. принципиально в формировании вот этой крышечки, да. о которой мы говорим. То есть, у нас роговица – это некая сло, слоистая структура. И для того, чтобы нам выполнить коррекцию, нам необходимо добраться до среднего слоя. Но представьте, что у вас есть пирог, у которого есть верхний слой, есть средний э, слой, который нас интересует, угу. и тот внутренний, который при лазерной коррекции не интересен. Угу. Вот нам надо добраться до этого внутреннего. внутреннего слоя. И чтобы до него добраться, первый способ – это снять в виде лоскута, в виде такого определенного слоя верхнюю часть, угу. да, с определенным небольшим слоем, средней части, добраться, откинуть этот лоскут, то есть полностью открыть. открыть. Okay, роговицу, да, роговицу, дойти до вот этой средней части, которая нас интересует, uh -huh. выпадить, выпарить ее с помощью эксимерного лазера, ну удалить некую часть толщины этой uh -huh, роговицы, uh -huh. чтобы изменить форму роговицы и потом накрыть эту крышечку. Но роговица так устроена, что крышка эта не прирастает никогда. То есть в принципе для того, чтобы вам выполнить докоррекцию, мне достаточно поднять эту крышку, потому что она у вас крепится только на тонком вот этом слое, ну условно сопли слое передней, передней части, так Боже. называемом эпителии. То есть, в принципе, это технологически вполне возможно угу. сделать. Поднять. И не опасно. И, не опасно, и накрыть опять. Угу. И она также прикроется у вас и будет сохраняться в том же состоянии, в котором Этим соплемым То есть при да. этом у вас есть определенные ограничения в плане физических нагрузок по жизни, но это ограничения в плане контактных видов спорта, например. То есть… Что Да, То есть есть люди, вот, допустим, те, кто м, служат в службе безопасности в определенных у -у -у. структурах, где вот эта технология противопоказана для выполнения лазерной у -у -у. коррекции, да, выполняют другими методами. Так вот при смайле эта крышечка не формируется, нам не она не нужна. То есть лазер, специальный лазер, он в этой средней части роговицы, как раз в том слое, только в том слое, который нас интересует, угу. формирует такую 3D-линзочку. Мы называем это лентикула. То есть слой роговицы, который необходимо просто извлечь и ничего не выпаривается. Не понимаю, все равно. То есть он сверху как-то Он действует? внутри. Он а, в середине. Вот он мы создаем только маленький вход. Через дырочку. Через дырочку. Грубо говоря, 2 миллиметра всего Условная входа. условно лапароскопия, так скажем. Да. Это эндоскопическая хирургия. Абсолютно да. верно. То есть, конечно, внутри смайля тоже есть определенные модификации. То есть, хирурги, которые только начинают осваивать mm. эту технологию, я знаю, ну, таких многих хирургов, хотя я этим не пользовалась, но такая технологическая возможность есть: сделать mm. две дырочки, три дырочки на приборе. И по сути, тогда. Технология нивелирует свои преимущества. Потому что если ты сделал три дырочки, ты почти создал полную крышку. Угу, Тогда, угу. Но хирург на этом этапе осваивает технологию. Угу. Такие возможности есть в приборе. И, возможно, это неплохо, потому что на этапе освоения важно не повредить. Угу. Смысл вот этой э, формирования крышки скажем так, еще есть один, который самый важный. Не только в том, что психологически вам кажется, Господи, она никогда не прирастает. Но на самом деле она довольно плотно лежит она прикрыта и да. можно на, насчет этого не волноваться если роговица здоровая но ведь очень часто э, приходят пациенты у которых роговица очень тонкая угу. и, и просто анатомически сделать крышку невозможно не хватает толщины роговицы и тогда смайл конечно это выход. и выход для таких пациентов есть пациенты у которых сухой глаз которым невозможно сделать с традиционным методом, потому что после ласиков, фемтоласиков, синдром сухого глаза может присутствовать довольно долго. долго да. Кроме того, смайль дает идеальное качественное зрение. То есть это такой профиль, лазерной коррекции, которые вы не достигнете никогда с помощью лазерных технологий выпариванием. Угу. Потому что смайль вырезает ровно столько, сколько нужно, будь то минус один или минус угу. десять. Мы не можем, не будет гиперэффекта, потому что ты вырезаешь ровно столько, сколько надо, по крайней мере, в опытных руках. Скажите, а может такое быть, что вот ты сделал операцию смайль, э, например, и у тебя вместо, ну, были неудачные случаи, бывают вообще? Но сама по себе технологии, если говорить честно о ней, то она более ручная, чем технология ласик или фемтоласик. То и есть нужно для... иметь прям хорошие руки. Да, для этого надо иметь и хорошие руки, и хорошо чувствовать энергию. Потому что от того, как лазер работает, толще роговицы, э, зависит качество вот этого среза. И очень многие, э, сетуя на смайл, просто не могут отре, отрегулировать лазерную энергию. То есть надо уметь управлять энергией, надо уметь управлять своими руками. Краски раз физика мы говорили. Конечно, надо уметь видеть в трехмерном пространстве. А хирурги, которые выполняли операции с крышечкой, они в трехмерном пространстве никогда не видели. Им не нужно это было, потому что крышка откидывается, это трехмерная плоскость, безусловно. Там дальше работал лазер. И вот переход от той технологии, которая была раньше, к смайлю для рефрактивных хирургов. А мы с вами говорим о том, что в России все-таки... принято так, что эти хирурги, вот они сделают только вот это. Это хирург по катаракте, это хирург по лазерной коррекции зрения, это хирург по сетчатке. То есть хирург не умеет, ну, большей частью, все таки у него нет навыка работы с тканями, с сепаровкой mm -hmm. тканей. То есть тут для смайля нужны другие навыки. Те, ну, которые больше были, не нужны. Верина, скажите, а вот если мы говорим о том, что, в принципе, мало хирургов, которые оперируют, сейчас просто безумное количество клиник, действительно это, это важно. А как стоит выбирать врачей, то есть стоит выбирать именно врача своего и второй вопрос, в вашей клинике вы оперируете одна или у вас есть команда хирургов, которых вы обучили и которых, за которых ручаетесь головой? – Ну, смай делаю только я. – Только вы делаете? – Еще эту технологию выполняет автор этой технологии. Угу. То есть у нас э, второй оперирующий хирург, это автор технологии Смайль. Это России. немецкий хирург. А, России, немецкий. Да. немецкий хирург. Это автор технологии Смайль. Он прилетает в Россию для того, чтобы выполнять эти Именно операции. Именно в вашей клинике. Именно в нашей клинике. Он является сотрудником нашей клиники. Но сегодняшний день в, в силу собственных э, м, заболеваний, он стал приезжать реже. реже Просто угу. потому что переезды, ну он чуть постарше меня, uh -huh. не намного, но э, вот на сегодняшний день я не могу сказать, какое ближайшую дата э, его приезда. То есть это, во-первых, а во-вторых, как бы, вроде как и необходимости в его приездах уже нет. То, То есть вы уже как-то так, да мы и раньше справлялись, но было психологически, была так, был такой момент, когда смайль был совсем практически неизвестен в России. Да. То есть мы вот фактически стали ну, таким промоутером, что ли, этой технологии. То есть благодаря вот такой просветительской работе, когда мы начинали конкретно в масштабах смайлайса, uh -huh. у нас, если заводить в поиск, то 10 пациентов в месяц искали лазерную коррекцию SMILE. 10 пациентов не потому, что не хотели, а потому, что они ней никто не, не знал. Не знали, да. То есть она была распространена в определенном регионе, угу. и это было за Уралом. То есть О, это, был Иркутск, да, это был Иркутск, то есть там действительно клиники купили прибор, и только доктора, ну такие умельцы, доктора-энтузиасты угу. освоили, освоили эту технологию, придумали даже специальные там шпатели для того, чтобы ее развить, угу. но вот в регионе… Перед европейской частью России она не была представлена mm -hmm. вот так, как она должна быть представлена. Потому что, допустим, в Германии, вообще в Европе смайли очень много. Это много клиник, которые угу. владеют и практически на сегодняшний день, вот у нас это 99% миопии, миопического астигматизма корректируется методом Смайли. Я, я прикладываю все усилия, чтобы объяснить пациенту все преимущества этой технологии. Угу. Во-первых, это очень быстро, но 25 секунд длится процедура. Пациенту не надо никуда подниматься, нет никаких неприятных запахов. Он на следующий день, на следующий день он здоровый человек. Мне он не идет страсти. в бассейн. Я уже не он, смогу а, так а, сделать. Он, он, он, он пользуется своими глазами в обычном режиме он может плавать бегать он идет играть в... у меня масса там хоккеистов спортсменов э, публичных людей которые прооперировались на ощущение они приходят у меня с косметикой и они полностью там ну, ведут Готовно. обычный образ жизни наверное вопрос важный я думаю для многих слушателей он будет актуален а по поводу цены я думаю, что, скорее всего, это дороже, чем обычный ласик, фемты ласик, безуссовированный ласик. И расскажите вообще, если можно. Как цена образования? Да, да, какая это? цена и сколько стоит операция Смайль в вашей клинике? Если нет никаких осложнений, я понимаю, что там, наверное, какой-то разбег ценовой, но тем не менее нет. безусловно нет. Смайл стоит одинаково. От первого дня вот, работы в системе Смайл стоимость одного глаза – это 105 тысяч. Это довольно высокая цена для российского пациента, но при этом это низкая цена для европейского пациента. У нас очень много европейцев, к нам прилетают пациенты со всего мира. Это прямо в Новой Зеландии, Австралии, Штаты, ну, Южная Америка, они прилетают для того, чтобы сделать вот эти Ничего операции. Себе, вот да, да. То есть от, со всего мира. Из-за цены. И не только, конечно, не из-за цены, потому что они узнают, что ты гарантируешь то же качество, которое есть в европейской сети Smile Eyes, то есть ты точно делаешь это очень много, ты делаешь это каждый день. То, что человек делает регулярно, завидным постоянством. В день это 10-15 пациентов. У некоторых может создаться впечатление, что это поток, но это поток. Поток очень кастомизированный. Это такой поток, где я проверяю каждую цифру, которая внесена в мою карту. Вот каждую, буквально. Если мне что-то не нравится, я 10 раз перепроверяю на разных приборах, потому что я знаю, что то, что я внесу в прибор, ну, ответственность лежит на конкретно мне. – Мне кажется, это такая, э, такое личное ваше такое свойство, потому что я читала вашу биографию, вы такая отличница, да, персекционист, перфер... да, отличница, то есть золотая медаль в школе, красный да, диплом в да, институте, да, и да. вот сейчас вы контролируете полностью все операции сами до последней цифры. – Да, правильно? это точно. Ну, по крайней мере, те операции, где я не могу пропустить ни малейшие, вот, ни, ни малейшие погрешности, да, действительно, здесь все под контролем. И поэтому пациенты приезжают просто ради качества во-первых, mm -hmm. во-вторых, просто потому, что они со мной знакомятся, допустим, изучив мой Инстаграм, изучив мой блог на портале Хабр, и передав по сарафанному радио и так далее, потому что, ну, это все равно общение живое сейчас, мир, он не замкнутый. А... – Я, кстати, знаю, что вы очень много оперируете звезд, спортсменов да, и так, так далее. И... То есть у вас, ну, это с чем связано, что много рекламы или просто потому, что сарафанное радио и кто-то рекомендует друг другу? – Сарафанное радио, сарафанное. конечно, передают друг другу, да, ну, сегодня… Я перевела Анфису Чехову, она говорит, а вот э, Маша Погребняк мне рассказывала. То есть, вот, э, я э, с Машей погребняк э, недавно работала, пока свела у них. Вот, так что, видите, да. все равно мир опред... ну, замкнутый. Ну, конечно, и, да, мне кажется, деле, да. э, мир спортсменов замкнутый, мир э, людей шоу-бизнеса он замкнутый. И как только кому-то понравилось, это действительно классный, классная технология. Но я же не только делаю смайли. у меня спектр да, хирургии, да. поэтому это очень здорово, что пациент приходит и он может получить совершенно разные э, варианты решения его проблемы. Ну плюс Татьяна Юрьевна, не будем лукавить, вы действительно очень приятный человек, мне кажется, вот доверить свои глаза. Все. Ну правда, я, я приехала к вам на консультацию без, ну, то есть не знала вас лично, не знакомства, я просто через три минуты была очарована, говорю, все, только сюда. Ну правда, потому что это важно, когда ты доверяешь свое зрение, то есть или там здоровье, я не знаю, то есть врач, это вообще я, я, кстати, испытываю глубочайш Уважение к людям вашей профессии, потому что спасибо. это, конечно, прямо вы делаете доброе дело, благое такое. И спасибо вам за это, да. Ну, а, ну, к вопросу есть... о, выборе, а о выборе врача. Да. Поэтому, мне кажется, все равно очень важно вот это личностное отношение. Если да, вам контакт. врач близок, конечно, мне кажется, вам надо задавать все вопросы. Вот. Мой совет. Обязательно вы при встрече с врачом, будь то офтальмологом или другой, врачом другой специальности, обязательно задавайте все интересующие вас вопросы. Mm -hmm. Всегда задавайте вопрос, насколько много вы делаете такого плана операций. Есть ли еще врачи, которые делают то же самое, подобным образом и также квалифицированы. Это не стыдно спросить. То есть, если вы стесняетесь, проще узнать это у того доктора, к которому вы обратились. Yeah. Я, кстати, читала в интернете последнюю информацию, что вы сделали 30 тысяч операций. Мне кажется, уже больше. Больше, конечно. Как-то ведется подсчет. Ну, безусловно, ведется. Но у нас в год, получается, у меня, ну, наверное, больше тысяч операций на сегодняшний больше день. Это очень много, да. Это очень много. Это, это и касаемо лазерных операций и не только коррекции зрения. Конечно, есть операции, которые занимают больше по времени, нежели 25 секунд. Безусловно, это. И это не замена хрусталика. Это тоже рутинная операция. Во время этой операции э, тоже я говорю: отдыхайте. Вот есть операции, которые более сложные, ну, скажем так, более творческие, например, пересадка роговицы. Угу. Это всегда вот такая лотерея. И, как правило, такие пациенты с пересадкой роговицы ко мне приходят тогда, когда они уже побывали в 5-10 клиниках, когда им пересадили все, что могли пересадить. И, не и берутся. Они, они находят доктора, который теперь знает не только роговицу. Он теперь должен знать, как заниматься там подшиванием хрусталика, как заниматься реконструкцией сетчатки. И при этом эти пациенты не обязательно россияне. Это пациенты, которые приезжают из-за из границы. Стран, да? Или россияне, которые лечились в Израиле, лечились ага. в Испании. И потом возвращаются сюда, когда они там потратили на ну, массу средств на, на лечение. И, сил, и в итоге. Наверное, да, всего. потому что теперь Поэтому мой совет еще тоже. Вот пациентам, конечно, как правило, все-таки лечитесь в той в среде, в той стране, в которой живете, вы, да? в которой живете в потому что, конечно, есть операции, которые быстрые и комфортные, но если случается какая-то проблема, то все-таки вот эти перемещения они довольно-таки сложные, поэтому, в принципе, ну вот, вот такой совет все-таки. А есть близость, операции, от которых кто? вы отказывались? Вот по честному. Честно, вот ну. пациенты, операция... который пришли к вам и сказали нет, я, я не справлюсь здесь, не смогу, или вы берете за все, Знаете, стараетесь. Ну, вот, пере... вы признаваться, просто признаваться. есть есть есть ситуации, когда пациент ожидает большего, чем я могу ему дать. Угу. Например, я предполагаю, что это будет чуть-чуть лучше. То есть и для меня чуть-чуть это тоже очень здорово. Ну, например, человек видит там пальцы у лица считает и он увидит там верхнюю строчку. Условно угу. для меня это очень хороший результат. Да. Для пациента очень часто э, это недостаточный результат, особенно если это стоит довольно дорого. Mm -hmm. То есть, э, к сожалению, в хирургии, я думаю, офтальмология не исключение исправил, что сумма, которую вы оплачиваете за операцию, она не всегда адекватна тому результату, который вы оцениваете. То есть, может сидеть рядом два пациента, один может получить 100% зрение и заплатить при этом, ну, условно, там 30 тысяч, mm -hmm. а кто-то может получить э, 30% и при этом заплатить 200 тысяч. То есть, здесь нет вот этой не корзинки там с апельсинами, ну, которые понятно. ты уносишь, килограмм или полкилограмма, но, к сожалению, для, для, понятно, для пациента вот этот, то есть, поэтому, скорее всего, я бы, наверное, отказала бы тому пациенту, у которого чрезмерное ожидание, хотя, как правило, я пытаюсь найти самые простые слова, чтобы объяснить, и, и провожу такие аналогии, я, например, узнаю, кто человек по специальности, если он педагог, я ему я пытаюсь объяснить, вот на, на примере там педагогики, педагогики, да? Если, да? Если он там условно слесарь, то я пытаюсь объяснить: вот, вот у вас там вот труба, вот в трубе там произошел засор, Протечка, или наоборот, да, вот это шунт, вот это А из-за возраста, может быть, сказали, что нет. Ну, 87 лет бабушки не буду ее Нет, не существует возрастных ограничений. В принципе, ни для какой хирургии. А с какого возраста можно делать операцию? С какого возраста? Но детям делают и новорожденным детям операции, если они показаны. Ну, если, например, Например, при э, недоношенности есть ситуации, когда требуется хирургия ребенку двух 3 месяцев. И вы делаете такие это Делали? Но, э, в наших условиях совсем маленьким пациентом мы не делаем, только угу. потому что у нас нет вот этой кардиореанимации, которая должна быть, для, ну, условно угу, для да. новорожденных. Но при этом технически это возможно, возможно. сделать. А маленький, То есть какой, это... какой самый младший пациент у вас был? Самый младший пациент, ну, годовалый пациент. Годовалый? Это будет? зрелая катаракта, да. Бытовала пациент, но на самом, деле, они не, не, не, у, не, на самом деле не очень сложны в технике, то есть гораздо сложнее, например, бабушка, которая там условно под сто лет. То есть самому Доже старому пациенту это 103 года, 103-105 лет были такие пациенты. – 105? – Да. А – Все там уверенно класс. Можно <связывается> <конечно>. 106 приду <предугленно. связывается> Конечно, проходите, мы даже договариваемся с пациентом. Вот мы что-то поменяли, там хрусталик, я говорю, до 100 лет вам он должен служить. Говорит, да, конечно, до 100 лет приду. Что Смайли, у меня самой пожилой пациентке, которые мы делали Смайли, 86 лет. – Это смайл прям, смайль. да. Смысла. То есть 86 – это тоже такой челлендж, потому что, в принципе, считается, что роговица старая, плотная, однако ничего подобного. Отличные результаты, правда, это, это докоррекция после замены хрусталика, uh -huh. но она была показана, это самая щадящая технология, когда у пациентки спросили, а почему вы в таком возрасте выбрали смайл, это же дорого, говорит, ну, я же выбираю лучшее. – Для своего здоровья я считаю, что есть смысл не экономить, вот все таки ну, наверное, узнать о всех существующих технологиях, угу. немножечко погрузиться самому, но не очень глубоко, потому что все советы, которые вы прочитаете, все равно вы не сможете интерпретировать так правильно, как человек с медицинским образованием. Ну, конечно, вы можете прочитать что-то, что вас напугает в большей степени. То есть доверьтесь врачу, если вы чувствуете вот такую близость, духовную, душевную. Тогда, в общем-то… Татьяна Юрьевна, я хотела, знать, что спросить. А, работы у вас очень много и здорово. А как вообще хватает времени на что-то остальное? Расскажите про вашу семью, может быть, я не знаю. И вообще о том, про свою семью, как вы вообще попали. Мне первый интересный вопрос, как вообще решили стать врачом-офтальмологом. И второй вопрос, у нас не так много времени осталось. И второй вопрос, как хватает времени на семью, которая сейчас у вас скучает по вам. Скажи, у меня взрослые дети. Да, у меня взрослые дочки и каждая из них уже вполне самостоятельно, чтобы Врачи? я не думала о маленьких. Ну, одна из них врач, офтальмолог, да. да? Одна мама. из них врач, офтальмолог, а остальные инженеры, архитекторы. И, у вас сколько детей Трое, трое, третички, трое. Да. И уже реально большие. Да, Господин, и даже, не есть, не сказала, даже я... есть внучка. Да, да Школьница, да, она заканчивает первый класс, вот она как выглядели. раз планирует быть врачом, ну не знаю, насколько офтальмологов, но, тем не менее, ей нравится лечить, насколько Люди, возможно, да. людей или, по крайней мере, ей это она не страшно и интересно. Я ну, к офтальмологии я пришла после большой серьезной полостной хирургии, я мечтала быть большим хирургом, угу. и для хирурга очень важно умение быстро принимать решения, вот эта четкость мышления, это первично. Угу. А ручные навыки, это уже тоже важно, но если они у тебя есть, это феноменальное сочетание того и другого, то есть я оперировала большие серьезные операции, А что именно оперировали? – Я делала даже резекции желудка, то есть это грыжи, аппендициты, конечно, начало, это с первого курса я оперировала, я в то же время начала заниматься научной деятельностью, я обменила себя очень большим хирургом, у меня это все очень здорово получалось. – да сейчас большой хирург. – Да, я большой, но в маленьком органе. А здесь да. это было, вот, был, были большие органы. – Мне кажется, было... важно быть специ... крутым специалистом в каком-то одной области, чем не крутым в разных. – Да, но мне казалось, что офтальмология – это как-то очень маленькое, как, что-то как, как, собственно, вам, наверное, институте. А, – Конечно, да. То есть мне, мне нравилась вот большая хирургия, но э, так получилось, что мой первый брак с мужчиной-хирургом угу. э, на каком-то этапе распался, потому что два хирурга в в семье очень сложно уживаются невозможно мы были оба два совершенно звездных совершенно двое э, любящих свою специальность и поэтому ну на каком-то этапе мы посчитали что э, в общем -то, в, семье да, в семье должна быть одна звезда семье должна быть одна звезда но один человек должен быть погруженный в Где эту я специальность это, это все-таки надо да это надо любить вот, э, э, ну, свою специальность врач он погружен ему могут позвонить в любое время дня и ночи он mm -hmm. постоянно в, в пог погружен в эту тему, он так или иначе возвращается мыслью к своим пациентам, угу. он думает параллельно, даже если он занимается чем-то одним, он все равно у него идет мыслительный процесс Рядом, а как решить эту проблему? И вдруг это решение там появляется. То есть кто-то один хотя бы в семье должен думать о другом. Да, наверное, потом, как бы, ну, вот в итоге сложилась у меня офтальмология как раз по рекомендации моего первого мужа. То есть он сказал, что большая хирургия тебе не противопоказана, большая хирургия в моем присутствии у тебя не получится. Я решила, что. Поскольку я очень любила всех мужей, которые у меня были, мужчин, которые были я решила, что, ну, конечно, я могу уступить, на каком-то этапе я уступила, но потом все таки профессиональные какие-то желания взяли вверх над моими решениями. Я вернулась с хирургией, и поэтому мы расстались. Был, да, был некий этап становления, в том числе профессионального, вот. но в итоге на сегодняшний день… Я абсолютно счастлива в своей в семейной жизни, потому что со мной рядом мужчина, который полностью меня понимает. Очень Это мой да, мой муж, с которым ну, у меня полная эм, идея, полное взаимопонимание в профессиональной сфере. Он как раз, скажем так, растворился во мне, мне кажется. То есть он во всем помогает в административной части. Можете, вы, можете передать ему привет? Да. Привет, Алексей, привет. Вот, он, и поэтому, в общем-то, часть моего успеха, безусловно, это его, э, это его заслуга, однозначно, потому что это не только э, приготовление ужина, то, что он любит это делать, а я, как выясни, выяснилось, не очень, а вот, бы. но менее, он решает делать? большинство бытовых проблем, он решает вопросы с дочками, э, всю логистику, которая должна происходить, действительно Интересно, Чудесно, так. важно найти свою половину, мне конечно, кажется. – Конечно, конечно, поэтому мне, мне сейчас очень комфортно. Кроме того он, конечно, любит офтальмологию, у него в семье тоже были врачи, и поэтому, в общем-то, он не стал врачом по специальности. Mm -hmm. Он профессиональный военный, управление с профессиональным, Здорово. он скачал в Академию управления, а будучи подводником, подводники это такие чудесные люди, на них можно положиться во всем. Это ну, просто кремень. Друзья, если вдруг у вас там поблизости где-то подводники ходят, да, они не мимо. лучшие люди, они самые надежные. Их сообщество э, самое братское. Его друзья стали моими друзьями. И вообще мне, у меня такое ощущение, что с каждым из тех людей, которые были со мной рядом... на Каком-то этапе жизни. Я пережила целую жизнь. То есть, и даже нынешний мой муж говорит: знаешь, с тобой год за три, вот мы прожили там, ну, условно там 15 лет. Так вот, с тобой это не 15 лет. Мне кажется, что это 40. несколько жизней. Потому что каждый день он, конечно, насыщен огромным количеством событий и всяких впечатлений. Но мне это нравится. Юрь, знаете, вот я смотрю на вас, и очень у меня такая мысль созрела, что когда человек успешен, когда человек счастлив, он вот как-то сеет вокруг себя успешность, счастье, уверенность. И я действительно прям, вот у меня мурашки уже я прям реально заразилась, потому что действительно очень приятно с вами общаться. Друзья, поверьте мне на слово, посмотрите эфир. У нас на самом деле пролетело наше эфирное время как так очень быстро, и тем не менее я хотела пожелать вам всего хорошего, чтобы у вас было максимальное количество хороших эмоций положительных и в работе, и в личной жизни. Пусть ваш чудес подводник вас бережет все Спасибо. все значит контролирует как надо я хочу подарить от себя маленький подарочек для программы героя». героем вот такой кубок геройский вам Ой, <с чудо <с Спасибо, такой маленький, маленький геройский кубочек и Спасибо. пожелайте что-то нашим телезрителям, и, может быть, не, может, не пожелайте, может быть, скажите какой-то анонс, и, может быть, расскажите о вашей, там, вкратце, и куда приходите, чтобы на вас полюбоваться и сделать с вами операцию. Спасибо. Вот. Спасибо. Ну, дорогие друзья, я рада видеть вас в стенах своей клиники. Конечно, рада, если у вас не будет проблем с глазами, вы будете приходить просто на профилактические осмотры. Безусловно, если какие-то проблемы есть, приходите. Мы постараемся вместе решить их. И я обещаю вам, что это будут, ну, самые современные технологии, которые есть на сегодняшний день и которые мы можем предложить здесь у нас в России. Я очень люблю своих пациентов, и я хочу, чтобы вы были здоровы, счастливы, успешны, любви вам и благодати. Здорово! Друзья, Татьяна Юрьевна Шилова, Лен Швец, Путь Героя. Всем пока! Увидимся!